В этом круизе столько островов, что обычно они доступны только путешественникам на яхте, при этом цена то будет та же. А вот условия? Условия на судах norwegian Cruise Line несколько отличаются от других компаний. Круизы в свободном стиле предполагают отсутствие дресс-кода, привязки к определенному ресторану и времени питания. Все остальное на традиционно высоком уровне. Достаточно сказать, что эти же маршруты на 2022 год стоят в два раза дороже. К тому же лето. Вы просто посмотрите на дату. Это июль-август следующего года, в то время как Греция открыта прямо сейчас. Поэтому если хотите сэкономить в будущем, бронируйте прямо сейчас за 599 евро и закидывайте по 50 евро в месяц, а на распродаже в декабре или феврале ловим удачный перелет и уже в мае оформляем визы, оплачиваем отели и трансферы. Желаем идеального путешествия и сплошного позитива в круизе по греческим островам.